Собственника персона. От человека по рождению мужчина. В слово судебных прениях доставляется Это то, что вы подали через прием. рассмотрение дела по существу законченным. Переходит к судебному прениям. В слово судебных прениях и доставляется административному месяцу. Прения хотел бы сказать и обратиться ко всем присутствующим в зале не как должностным лицам, а как к людям. Оставайтесь человеками и не пытайтесь врать в угоду чего либо какого-то там лже, лжеправды. Извиняюсь за колонку. Выгораживая своих подчиненных, даже если вы говорите, что они не входят в состав суда, они в любом случае подчиненные, поскольку выполняют ваши требования. И заставляя их лгать, секретарей приставов и так далее, вы создаете общество для своих же детей, для своих же внуков. Ваши дети будут входить в масках, ваши внуки будут ходить в масках. Если, конечно, до этого. Оставайтесь человеками, больше сказать мне нечего. это то, что вы подали через приемную, через приемную, да. Мною уши нарушение судили ваших прав от имени от человека по рождению мужчина, собственником персона Куприянова Денис Владимирович, бирально разводитель, ведитель, физического лица, известного как Куприянов Денис Владимирович, лицу, называющему себя судьей этого суда, лавочником, ставленным. Дедо к у меня много информации, Я также пользуюсь своими правами. Физическое лицо Вахруша Стану Юрьевну признает, что не является судьбой Невелоскровского районного суда. Не является судьбой Невелоскровского районного суда. Да, да, да, да. да.